1 марта состоялась поездка на родину Петра Ильича Чайковского. Поездка была организована Профсоюзом Ижевской государственной медицинской академии. Это фильм «Зарисовка» о путешествии в город Воткинск. Вторым был Петр, он родился 7 мая по новому стилю 1840 года. Третьим ребенком, младшей сестрой, единственной родной сестрой Петра, была Александра, его младший брат Ипполит. С образованием, с детьми в доме занималась француженка мадемуазель Фониди -Рубар. Она приехала в этот дом... Тогда Петру было четыре с половиной года. Небрежно одетый, по рассеянности где-то испачканный, рядом с пребомаженным элегантным, всегда подтянутым его братом. И на первый взгляд он оставался в тени. И, она говорила, что стоило бы быть немного времени с этим неопрятным мальчиком, чтобы, подавшись очарование его ума, главное сердце, отдать ему предпочтение перед другими людьми. Она говорила, что его нельзя было не любить, потому как он любил всех. Образованием в этом доме гувернантки с детьми занималась на протяжении четырех лет, все вплоть до их отъезда с 1944 по 48 год. Почему Чайковский покинул воткинс Его отец надеялся найти более прибыльное место в Петербурге, которое ему было обещано. Сегодня нам. Я была в очередной раз получить от тебя весточку. Прошло уже больше трех лет, как мы увиделись и как я работаю в доме Господь Чайковский. Помнишь, я писала тебе тогда, в 1944-м, когда приехала сюда из Петербурга с опасением и страхом за свое будущее. И мне исполнилось тот день 22 года. Моему любимцу первых было четыре. Александра Андреевна, хотя и была против обучения детей в очень раннем возрасте, уступила его слезам и маньякам и привела на занятия, так как он хотел брать уроки как Николя и Виде. Дорогая сестрица, мои обязанности в доме Чайковских доставляют мне счастье. Через несколько минут начнется очередной год. До свидания, милая До сохранить. Да Возврати представится Александра Андреевна Чайковская. К сожалению, супруг мой я Петрович, несмотря на день воскресный, он был посрочным делам службы на Губкинский завод. Однако велел передать вам свои поклоны и приветствия. И всему следую правилу Цезаря. Лучше в деревне быть первым, чем время последним. этого правила минут вот я всю свою жизнь. Последние годы своей карьеры работал директором технологического института. Всем привет, с вами Виталия. У нас осталась одна дочка. Ой, Ольга. Работа на заводе была тяжелой, это ковка. Бежность для глаж, называется руби. А это... Сухую одежду наматывали. Такой каток, то есть посыпление в ковку. И вот такой мискот, и вверх и сейчас уже воображение нельзя просто. Можно да? можно сказать, практически полезно. Отец Адра Лича Родина в Водкинске, Урал, учеба в Петербурге, Москва, консерватория. Самые крупные города Европы. В том числе у Чайговского были прижимы и гастроли в Америку, 25 дней в Америке. Чайковский открывал в Нью-Йорке Корнеги Холл. Последнее место жизни Петра Ильича это город Клин, неподалеку от Москвы, где в настоящий момент находится его музей заповедник музей, в котором наследие Чайковского. До следующей поездки с профсоюзом.